Я Евгений Радимин узнал два года назад, как поселился в новой квартире, где потерял покой и сон и аппетит. Гальванометр показал, что Новосел наткнулся на жил электромагнитного излучения. Отъем, что? Даже в комнату зашкаливает Спасением неожиданно явилась медь. Кусок поселенной проволоки в круг головы принес защиту от вредных волн, а заодно вернул завидный аппетит и сон. Опыты показали, серебряный обруч действительно ослабляет силу электромагнитного излучения на 70%. С такой короной изобретатель и в пир, и в мир. Я и на голову. Пожалуйста. Для работников офисного труда у Радимина тоже серебряная защита имеется под названием «Венец». Порчевый отрез спасет от вредоносного излучения из-за протоколированных комиссий. Она вот на липучке сделана. Ее можно застегнуть вокруг головы. И таким образом очень удобно спать, ходить, пасать, передвигаться. И даже, я думаю, что это уже не будет вызывать каких-то негативных взглядов окружающих, если вы будете в офисе сидеть или даже на улице. Радимин доработал свое изобретение. Последние научные находки это венцы, покрытые ионами серебра. Стало очевидно, если это изобретение защищает от природных волн, значит поможет и при воздействии искусственных. И приборы это подтвердили. 98, 147, но ну, все время прыгает. А вот как меняются цифры, когда телефон оказывается внутри шапки, в которую вшит обруч Радимина. Есть, но не то, что в десятки раз, в несколько десятков раз служили. Цифры на приборе уменьшаются в разы. В таком головном уборе мозг вне опасности. Он защищен не только от психотронного, но и от экстрасенсорного вторжения. Изобретатель рассказывает, с ним в детстве произошел удивительный случай. Будучи подростком, Родилин попал на выступление Вольфа Мессинга. Маэстро искал спрятанную зрителями в зале записку. Для номера нужен был доброволец, знающий, где лежит бумага. Мессинг выбрал маленького Женю Радимина. Мальчику завязали глаза. Мессинг сказал, он прочтет мысли ребенка и тут приведет его к записке с завязанными глазами. Экстрасенс взял Женю за руку и приказал «Веди». Но сколько не ходили по рядам, ничего не получалось. Мессинг разочарованно объявил, ребенок не может сосредоточиться. Но только сегодня Евгений Радимин смог объяснить провал знаменитого экстрасенса. Тогда на мальчике был подарок, вышитая серебряной нитью тюбитейка. Видимо, это серебряное кольцо вокруг головы и помешало экстрасенсу вторгнуться в подсознание. Солнце красное, Земля глонится, Земля глонится, Граница закатится А в моем доме светом ясница. я Я за ним пойду, пойду. Субтитры создавал DimaTorzok